Алани мне не Не паранои, я yeah. Миллион с тобой. Но ты мне стала дорогой, я, yeah, я yeah. Посмотри ты на меня Наблевать не на других, я, yeah, я yeah. Не в меня, yeah, моя, baby, я моя, бейби, Я и не встречал таких Она не в меня, я, я, я Но таков план Нет, тебя не заменят деньги всех стран Ты моя и до сих пор я не верю сам Напиши, где ты будешь, и я буду там Тебе слепо и без света Я бегу и встречаю твое эго Не одета, не одета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 Добавил